Здравствуйте на повестке дня. Хорошо, наверное, знакомая уже, давно известная, но для меня в черном варианте лыжа. Значит, ну, естественно, лыжу я эту знаю, потому что очень давно ее катаю, уже и не узнать ее ногами невозможно, потому что в ней ничего не меняется. Она как была какая-то кривая, так она осталась кривой. И ничего тут поделать нельзя, значит, в компании, следующая картина, вот, а вы как бы сами решаете, хорошо это или плохо, значит, лыжа реально просто тупо кривая. У нее то ли радиусы разные, то ли там что-то намудрено на с жесткостью, ну, короче, она такой была всю жизнь. Лыжа очень требовательна к парадольной загрузке. Если вы отпускаете хоть чуть-чуть, там, носок то он уходит. Если вы отпускаете задник, то он тоже уходит с траектории. В итоге резаны дуги как бы получить можно, но очень точно надо дозировать продольное смещение, загрузку лыжи. Вот. Но при этом при всем даже если вы продольно будете неподвижно зависните и какой-то причине увеличивается нагрузка в середину лыжи, то она тоже, в принципе, соскакивает с дуги. Вот. Вариант в этой лыжи катания, в общем-то, один это с боковым проскальзыванием. В нем она, в общем-то, идет нормально, если вы ее сгрузите с носка и на носок ложитесь, то, в общем-то, носок ну, достаточно мягко срывается с дуги и, как бы, в принципе, идет боковое проскальзывание, не пытается найти дугу, не пытается за, за нее зацепиться. Вот. Но... Здесь у этих лыж второй минус, они очень трепетны к качеству склона, если на склоне что-то они встречают, то это что-то, оно неизбежно прилетает вам в ноги, очень недружелюбно, в итоге как бы лыжа вот, ну не знаю, вот она мне не понравилась, она меня реально напрягла, хотя в общем-то, если не пытаться карвить и не искать в них какой-то карвинг, прогресс в карвинге, в общем-то, в принципе, такой вариант для новичков совсем такой. Ну, я думаю, что инструктор... инструкторам такие лыжи очень понравятся. Ну, я имею в виду, их учени... когда их ученики будут кататься на этих лыжах, потому что прогресса на них, как бы, поймать очень сложно. Вот, единственное, что в них, наверное, хорошо, то, что они, в общем-то, не парят мозг вообще. очень для новичка могут быть просто абсолютно понятны. Но, как бы, прогресса на них вообще... Не ждите, потому что его там не может быть. Потому что даже понимая, что вы делаете и четко, вот, соображая, умея, ну, поймать, как бы, в них езду невозможно. Все. Больше мне сказать о них нечего. Я рекомендовать их не могу никому вообще абсолютно. Я пойду за следующими. Подписывайтесь. Лайки. Пока.